Когда мы говорим о социальной организации, мы ждем что-то такого, такого, то что раздирает вот наши, как-то заставляет жалеть, вот. то, наверное, мы здесь не прожалось, Наверное, нам важно создать для ребят как раз контрастное место, контрастные их жизни, их школам, их какой-то атмосферы обитания, чтобы это, было, чтобы это было очень четкая граница между этим и этим, между вымышленным миром, придуманным миром, миром фантазии и обыденным миром. Цирк — это понятная штука для подростков. Да? Это есть трюк, есть риск, есть экстрим, есть презентация, есть успех. И это происходит прямо здесь, сейчас. Для нас есть очень четкие и понятные рамки – это ребята из коррекционных школ, ребята-мигранты э и дети и подростки с синдромом Дауна. Вот мы определяем группу социального риска для себя вот таким образом. На самом деле, когда у нас сотрудники новые приходят в цирк, я говорю, ребят, вот у вас есть время там какое-то научиться жонглировать, потому что работать в цирке и не уметь жонглировать – это стыдно. Историю в Упсала цирк ни один человек спросил, типа, а, вот, вот тебе само это интересно ходить и все время как бы искать эти деньги, ну как бы быть в роли вот, вот этой. И я немножко, конечно, обиделась на это. На самом деле я делаю это для твоего будущего, и у тебя есть дети, и твой ребенок через несколько лет пойдет по этой улице, и у него есть шанс встретиться с этим парнем, который попал в Упсало-Цирк, но встретиться с ним в другой роли. Но если бы он не попал в Упсало-Цирк, то, скорее всего, твой ребенок бы мог встретиться с ним совершенно по-другому.